Всем привет, в этих коротких видео я показываю интересные моменты, с которыми я сталкиваюсь в своей работе. У меня было задание а уже в готовом проекте увеличить зону нажатия, она же зона тапа, зона клика. Это это область, по которой происходит нажатие пальцем и вызов какой-либо функции. В данном случае это белая рамка. Именно внутри нее происходит нажатие и срабатывает смена карты. Первым делом, что мне пришло в голову, это, конечно же, увеличить падинг. При увеличении павадинка также увеличивается и зона этого элемента. Но обратите внимание, во-первых, поехала верска, во-вторых, декоративные элементы которых был задан border-left, они также разъехались, и это нарушило общую стилистику. И самым простым и быстрым решением в данном случае служило задание элементов При помощи before я их задал, они не ломают верстки, они расширяют пространство и делают более удобным нажатие. Это один из способов быстро это сделать.